Слава Украине! Друзья, перед тем, как посмотреть это видео, хочу вас закликать жертвовать деньги на помощь Збройним Силам Украины. Адже саме в их руках сейчас лежит наше с вами життя и наша независимость. Специально для этого наши друзья создали благодійний фонд ЧОВЕН. Фонд проверенный, надежный, людям я доверяю особисто. И ними уже было закуплено больше, чем 1,5 тисячі бронежилетов для наших захисників. Звісно, фонду нужна наша с вами помощь. Тому я всіх закликаю переходити за посиланням в описі і ставати патроном човна. Пам'ятайте, маленької допомоги не існує. Кожна ваша гривня цінна, кожна ваша гривня може врятувати чиєсь життя. Ну і невеличкий дисклеймер перед тим, як подивитися кліп. Персонажі кліпу говорять російською мовою, бо є расистами. Але для всіх українців зазначаємо, надмірне вживання мови окупанта може призвести до того, що вони прийдуть з Нинацька вас спасать, и освобождать. Будь ты уважен. Алло, Шигу, Какие вести? Давно жду от тебя звонка. Только давай, скажи без лести, как там идут у нас дела. Все хорошо, Владимир Владимирович Путин. За исключением мелочей. По направлением всем по сути мы получили пиздюлей, ведь большинство наших подразделений по факту стали удобрением. А вот под ним Владимир Владимирович Путин. Все хорошо, все хорошо. Успешен очень их поход Набрал уже за неполных две недели 140 лайков их ТикТок Александр Григорьевич. Алло, мама, я в плену. Молодой человек, вы ошиблись номером. Путин? Путин, су! А как там на международном фронте, кто смог Россию поддержать? Беларусь. Ну а кто против? Язык пусть перечислять. 140 стран со всего мира, на стороне, прикиньте, Украины. Ну она на нашей, Эритрея Это где? Понятия не имею Алло, Жириновский Абонент временно недоступен А, блин, точно Алло, а что там? Русский корабль Какой корабль? Ну такой, большой Тут самый, что послали нахуй А так он вот как раз дошел Где он сейчас? На пути к Крыму? Да-да, все верно на пути к рыбам, а в остальном Владимир Владимирович Путин Все хорошо, все хорошо Но почему, скажи вы, даже Харьков До сей поры нет? Часть джевелины поджигали, часть цыгане их украли И в болотах часть застряли, в плен укропом часть мы сдали Часть свои же раз**бали, часть мы просто побросали Часть давно не на ходу, а часть душе я не ебал А в остальном владер Владимир Путин Все хорошо, все хорошо Скажи полянеця Поляница это клубника Яка нафиг клубника? А ну скажи, поставь подобайку и поделись этим видео с другом. А что такое в подобайка? Кажи. Ну поставь, пожалуйста, в подобайку и поделись этим видео с другом. А это что, тоже тест на украинца? Це тест на а -а -а, класс. Ребят, а как называется такая штука большая, белая, такая красивая, блестящая? Унитаз. О, унитаз. Можно, пожалуйста, я пойду схожу на унитаз? Ну иди. О, спасибо. Буду внукам рассказывать, как я унитаз видел. Фантастика. Прекрасно.